Друзья, сегодня я вам покажу редкое компьютерное устройство, которое использовалось для сопряжения старинных вычислительных машин между собой и с периферией. В комплекте с вычислительными машинами SM3 и SM4 поставлялась вот такая коробочка, в которой находилось устройство согласования сопряжения, называемое USS OSHA-2K. Оно предназначено для организации работы вычислительных машин типа SM3 и SM4, которые используют сопряжение ОША совместно с внешними устройствами и машинами, в которых применялось сопряжение 2К. То есть, оно позволяет подключить к SM3 или SM4 внешние устройства из номенклатуры машин M6000, м 7000 SM1, SM2, то есть до 16 вычислительных установок сопряжения 2К. Причем обращение программы к ним осуществляется как к независимым устройствам, подключенным непосредственно к шине ОША. Давайте рассмотрим, что же входило в комплект укладки USS. У ну, первая это вставка. D75 две штучки. Дуплексный регистратор А491-ТМ. Контрольная вставка D99. А также ТЭС-удлинитель 086. Также в описи присутствует перфоленточка с тестом ОС. Но сразу скажу, что ленточка с программным обеспечением поставлялась только при отдельной поставке устройства сопряжения. При поставке в комплекте с машиной программного обеспечения на устройство сопряжения в комплекте не было. Что отмечено в данной описи. Ну и теперь давайте взглянем на вставочку D75 с обоих сторон. Посмотрим дуплексный регистратор А491-3М, его маркировку. Увидим контрольную вставочку, которая D99 со всех сторон. Посмотрим на нее. Ну и в конце концов посмотрим ТЭС-удлинитель ТЭС 086, что из себя он представляет.